Роздражение коронавирусной инфекцией. Пока конкретной а, вакцины от а, какого-то штамма нету. Айфон выйдет. Всем привет! В эфире Универньюз, а в студии Маргарита Михайлова. Обладателем Гран-при 25-й республиканской журналистской премии «Хрустальное перо» стал заведующий кафедрой национальных и глобальных медиа Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций Казанского федерального университета, доктор филологических наук профессор Васил Гарифуллин. Церемония награждения состоялась в КРК «Пирамида». Обладатель Гран-при получил в подарок ключи от автомобиля «Лада Гранта». Гран-при победителю 25-й премии вручила заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева. Эндокринолог – это специалист, который занимается оценкой состояния и коррекцией гормонального баланса, восстановлением нормального обмена веществ. Если происходит нарушение в работе хотя бы одного эндокринного органа, страдает весь организм в целом. Так где же можно оперативно сохранить свое здоровье? Смотрите далее.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 С начала августа в России заметен ежедневно фиксируемый рост заражений коронавирусной инфекцией. Распространяются сразу несколько относительно новых вариантов омикрона. Однако более серьезным и заразным на сегодняшний день считается кентавр. Подробнее о симптомах и лечения в следующем сюжете. В России продолжает расти число заболевших COVID-19. По данным оперативного штаба, за минувшие сутки выявили 20 303 новых случаев заражения коронавирусом. Впервые с конца марта за один день выявили более 20 тысяч заразившихся и впервые с апреля более 100 тысяч случаев COVID-19 за неделю. Рост заболеваемости связан с появлением новых заразных подтипов штаммов. В конце июля в России появились первые случаи заболевания штаммом кентавр. На сегодняшний день число заразившихся резко возросло. Ключевое отличие кентавра от своих собратьев – это значительная мутация в генетическом коде шиповидного белка, что делает его очень заразным. По словам экспертов, несмотря на рост и изменения в вирусе, кардинальных отличий от предыдущих штаммов в симптомах не выявлено. Симптомы у кентавра, в принципе, такие же, как и у других штаммов омикрона, ну и, на самом деле, как у других вирусов, вызывающих острые заболевания, то есть, по сути своей простуды, повышение температуры, сухой кашель, головная боль, вообще боль в мышцах в теле, слабость. Ну, то есть, на самом деле, по симптомам абсолютно невозможно сказать, человек заболел, кентавром, омикроном или а, другими простудными а, заболеваниями. В связи с тревожной динамикой Роспотребнадзор отметил, что в начале августа правительство России допустило возвращение антикоронавирусных ограничений при дальнейшем росте заболеваемости. Ведомство рекомендовало носить маски уязвимым категориям населения в людных местах и общественном транспорте. Также сделать прививку от COVID-19 или пройти ревакцинацию всем россиянам. В университетской клинике Казанского федерального университета ее проводят первым компонентом вакцины «Спутник Ви». Это аналог вакцины «Спутник Лайт». Бустерная вакцинация повысит количество антител в организме и позволит заболеть или перенести болезнь легко. Вакцинироваться нужно, и нужно вакцинироваться каждые полгода, чтобы избежать тяжелых случаев заболевания, а также летальных исходов. Особенно это касается групп риска, таких как люди страдающие хроническими заболеваниями, люди старше 60 лет. Пока конкретной вакцины от какого-то штамма нету, она просто идет от новой коронавирусной инфекции. Сделать прививку от коронавирусной инфекции можно в униклинике Казанского федерального университета, которая расположена по адресу улицы Вишневского, дом 2А. В рабочие дни пройти иммунизацию можно с 9 утра до 18.00, а в выходные с 9 утра до 16.00. Записаться можно по телефону 233-30-00. Для вакцинации от COVID-19 при себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и медицинский полис. Карина Саяхова, Универньюс. Учащиеся лицеев Казанского федерального университета получили одни из самых высоких баллов по результатам единого государственного экзамена по математике и русскому языку среди обучающихся школ Казани. Ранее сообщалось, что лицеи Казанского университета признаны одними из лучших школ Татарстана по результатам единого госэкзамена. <музыка> Выпуск нового iPhone 14 может быть отложен в связи с введенными Китаем ограничениями. Все подробности смотрите в следующем сюжете.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 Официально об изменении даты выхода iPhone 14 представители корпорации пока не объявили. Маргарита Михайлова, Универньюз. Ни один купальный сезон не обходится без гибели людей на воде. Спасению топающих дело рук очевидцев. Что нужно знать и как действовать при виде тонущего взрослого или ребенка, расскажем далее.